Патологии могут быть зрительного нерва, это виафтаны 3 и 10, которые именно на неральные части глаза влияют на сетчатку, на зрительный нерв непосредственно. Вот какие у нас патологии бывают зрительного нерва? Опять же, атрофия зрительного нерва, это вот 3 и 10 виафтаны нужно закапывать, она бывает, опять же, в результате разных причин, опять же, травмы какие-то могут быть, интоксикация и так далее. Ну вот, атрофия зрительного нерва одна из причин вот, слепоты у людей, нарушение зрения. Вот, э, бывают часто очень э, в результате глаукомы, конечно, вот, нарушение глазного давления, оттока жидкости глазной и циркуляции часто возникает атрофия зрительного нерва на фоне глаукома. Поэтому вот при глаукоме обязательно используется второй, седьмой, девятый и десятый у нас лиоктана. Ну и можно дополнительно вот третий автам тоже закапывать причем при открытоугольной глукоме, вот то что я сказала дополнительно при закрытоугольной глукоме там страдает еще нарушается радужка еще нужно 8 автам дополнительно принимать вот но ну, при глаукоме у нас нарушается вот отток жидкости как я уже сказал опять же врачами современные Медицина она лечится только операционным путем, но очень часто это временный характер тоже носит, полностью не восстанавливается. Поэтому вот я не вижу смысла в операционном лечении глаукомы, только если уже острая какая-то стадия там, критическая. Вот, а так вот лучше попробовать... Вот виафтаны покапать второй, седьмой, девятый, десятый. Если закрыто угольная, то восьмой дополнительно виафтана. Можно третий вот во всех случаях добавить виафтаны. Второй, соответственно, ток жидкости у нас происходит вот из передней камеры в заднюю, через непосредственно целлярную мышцу, вот, через область прилегания радужки к хрусталику. Поэтому вот у нас используются второй, седьмой и восьмой вот виафтаны. Дальше жидкость у нас может мигрировать как раз через стекловидное тело, зрительный нерв сообщаться с жидкостью желудочков мозга то есть соответственно поэтому 9-10 опять же виафтаны принимаются вот и также при глаукоме можно еще дополнительно при обоих глаукомах дополнительно использовать пятый виафтан поскольку тоже у нас через склеральную оболочку могут происходить обмен жидкостью